Всем привет! Сегодня будем собирать Иван чай. Посмотрите, какая красота. На зиму чайком запасемся. Собираем чай вот таким образом: хлоп и в мешочек. Чай почти собрали проходи давай, ты где там? В непроходимых джунглях в непроходимых Пуся Будет так тяжело в ходить В непроходимых джунглях В джунглях В непроходимых Джунглях В непроходимых Вот, Мы собирали чай Времени ушло минут 15, не больше Теперь будем его дома обрабатывать Теперь расстилаем лист чтобы он у нас подвялился в течение 4-5 часов. А затем приступим к его дальнейшей обработке. Лист полежал 5 часов, подвялился. Мы делаем чай гранулированный на электро мясорубке. Вот таким образом. Нету шляпы и нету зонта, Я не следую моде. Не по кайфу то есть весь этот тазик мы перекрутим Сколько у нас получится перекрученного чая Затем ставим его ферментироваться На сутки И на следующие сутки будем уже поджаривать в духовке. Прошло два дня Как я перекрутил чай За эти два дня Чай стал пахнуть Ароматно, так, цветочным запахом Теперь мы его набираем Видите, как Прессовался. И раскладываем на листик Теперь включаем духовку Приблизительно на 75 градусов Ставим конвекцию И ставим листики С чаем Жарим чай в таком состоянии С приоткрытой духовкой чтобы влага выходила и чай сушился. Разливаем чай, который мы собирали. Заварили мы его с малиной, смородиной, листочки и белоголовником. Он и сам по себе этот чай очень вкусный. А еще и со смородиным вареньем. Спешеньким. Ездили мы за чаем два раза Вот что с первого раза получилось И со второго Приблизительно одинаково С тех двух пакетиков получается вот такая неполная банка Зацените Как вкусно пахнет Чем? Такой цветочный мне кажется аромат Обалденно пахнет Вообще прям классный чай Самое главное полезный и бесплатный. Можно с конфеткой. Совсем чем угодно. Даже просто чай можно пить. Полезный чай пить. Заготавливайте Иван чай, пейте его, будьте здоровы. Заходите к нам на канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Всем пока!